Привет, психушка Немиркина. Вы когда-нибудь задумывались о том, какой у вас стиль обучения? Этот тест поможет определить ваш предпочтительный стиль обучения. Здесь нет правильного или неправильного ответа, и это не проверка знаний. Но прежде чем мы начнем, помните, что эта викторина просто для развлечения, поэтому, пожалуйста, не воспринимайте ее слишком серьезно или как профессиональный совет. Будет 10 вопросов. Каждый раз записывайте выбранную вами букву. Если вы не можете выбрать один из двух ответов, выберите тот, который больше всего вам подходит. Давайте начнем. Номер один. Какой ваш любимый тип книг? А – книга с большим количеством картинок. Чтобы создать атмосферу, Б – аудиокнига, которую легко слушать, С – захватывающий роман с описанием обстановки, или Д – я предпочитаю кроссворды и книги по рисованию. Второе. Как вам лучше всего учиться в школе? Э. – слайд-шоу-презентация, где больше визуальных образов, чем слов. B. Семинар с захватывающим лектором. C. Традиционная классная комната с подробным изложением информации. Или D. Практический семинар. Номер три. Какая ваша любимая форма развлечения? A. Просмотр видов медиа, таких как видео и фильмы. B. Прослушивание новой музыки. C. Чтение статей на интересные темы. Или D. Экспериментируя с новыми рецептами, походами или йогой. Номер четыре. Когда вы готовитесь к тесту, как вы готовитесь накануне. Эй, я изучаю и запоминаю картинки и графики лучше всего. Б. Я устно проговариваю свои записи, чтобы запомнить информацию. С. Я перечитываю свои заметки, чтобы сохранить их в памяти. Или D. Я обвожу буквы в реальной жизни. Номер пять. Когда вы слышите слово собака, что приходит вам на ум? Эй, я представляю себе собаку, которая играет. Б. Я слышу лай собаки. С. Я представляю слово собака в своей голове. Или D. Я представляю себя гладящим собаку. Номер 6. Как вы узнаете, как что-то работает? A. Я смотрю на картинки и видео о том, как это делается. B. Я слушаю обучающие видео в интернете или от ближайшего эксперта. C. Я читаю инструкции руководства от начала до конца. Или D. Я разберу этот предмет. Пока не пойму, как он работает. Номер 7. Что вам нравится больше всего? А. Теории и концепции, представленные с богатыми визуальными эффектами Б. Семинары, где много людей выступают и делятся своими мыслями С. Чтение статей, которые интересны для изучения Или Д. Практика и занятия с практическим опытом Номер 8. Что отвлекает вас больше всего во время учебы? A. Наблюдение за перемещение людей и внезапное движение рядом B случайные шумы за пределами комнаты, си идея в вашей голове, не имеющая отношения к вашей учебе, или D- желание размяться и прогуляться. Номер 9. когда вы оказываетесь в новом месте, как вы находите дорогу. Эй, я запоминаю маршрут на основе ориентиров, которые я видел, B. Я полагаюсь на то, что мне говорят пешеходы. C. Я сразу же пытаюсь найти карту или указание, чтобы изучить местность. Или D. Я пытаюсь составить карту местности, в которой я оказываюсь. И номер 10. Какой твой любимый предмет? А. Урок рисования. B. Уроки музыки. C. Урок литературы. Или D. Урок физкультуры. Хорошо, все подсчитано. Готово? Вот ваш стиль обучения в соответствии с буквой, которая встречается чаще всего. Если чаще всего встречается буква «А», вы — визуальный ученик. Визуальный ученик — это тот, кто который использует визуальные образы для обработки и усвоения информации. Они являются олицетворением поговорки «видеть значит верить». Визуальные ученики лучше всего запоминают информацию, когда они изображены в графической форме, например, стрелками, графиками, диаграммы и символы. Если «В» появляется чаще всего, вы — аудиальный ученик. Слуховые ученики ⁇ это те, кто предпочитает слушать информацию, представленную им с помощью вербального взаимодействия. Слуховые ученики легко запоминают то, что было им сказано, потому что они учатся с помощью слуховых подсказок. Они, как правило, преуспевают в групповом общении, где вербальное общение является нормой. Им также нравится читать вслух. Если чаще всего встречается буква S, то вы обучаетесь чтению и письму. Обучающиеся чтению и письму ⁇ это те, то лучше всего учатся с помощью, как вы уже догадались, чтения и письма. Они получают большую часть информации из письменных слов и полагаются на чтение, чтобы сохранить информацию, представленную им. Они могут испытывать трудности запоминания вещей, если в них нет слов, но они часто используют информацию, предоставив которую они могут записать. Они любят делать заметки, чтобы запомнить что-то. А если чаще всего встречается Ди, то вы – кинестетический ученик. Кинестетические ученики учатся лучше всего, если они играют активную и физическую роль в процессе обучения. Кинестетические ученики известны благодаря физическому и тактильным акцентам, которые они придают обучению. Обычно они задействуют свои органы чувств для получения знаний. Они экспериментируют с предметами своими руками и чувствами, прежде чем сохранить информацию в своей памяти. Хотя они могут быть не самыми искусными в поглощении информации, во время сидячей лекции они действительно преуспевают, когда занимаясь физической деятельностью, например, катаясь на велосипеде, занимаясь садоводством или сборкой вещей с нуля. А каков ваш стиль обучения? Относитесь ли вы к какому-либо из вышеперечисленных стилей обучения? Дайте нам знать об этом в комментариях ниже. В качестве последнего слова важно знать, что не существует оптимального стиля обучения. Все учатся по-разному. Журнал образовательной психологии под руководством Б. Троговски фактически не обнаружил никакой связи между предпочтением стиля обучения и их результатами в чтении или тестах на понимание речи на слух. Хотя было бы приятно думать, что соответствующий стиль обучения с дополнительным методом обучения принесет студентам пользу. В конечном счете это зависит от вас, как вы усваиваете и воспринимаете информацию с теми привычками, которые вы уже сформировали. На этом пока все. Немиркины. Увидимся в следующий раз.